Всем добрый вечер, сегодня мы продолжаем снова играть за нашего охотника за головами, пока что еще пролог. Надеюсь, что мы продолжим участвовать в Великой Охоте, такое событие у охотников за головами, у мандаларианцев. И смотрим. Все это забираем. Вот так. Вот. Так. Что мы сейчас делаем? Сейчас нам надо отправиться в космопорт. Прямо туда. Enjoy your stay. Верно. Ну да, ну да, все верно. Так, мы прибыли. Так, это у нас что? Героические миссии ежедневные, да? Сейчас мы не будем их играть. Сейчас.. Нам надо. Пойдем по основному заданию. Так. идем в эту сторону вот нам сюда спускаемся И продолжаем идти. Вот, мы на месте. Это мой старшип, Что в моем Твой Ты думаешь, ты у меня было три корабля, которые в этом году по и их Конечно, не все плохие. таро был чтобы рассказать мне этой маленькой традиции Беги, пока ты Ну что, no, so, uh -huh. сразимся? Это uh наш -huh. Готовы. Ага, не собираюсь нас пускать. Ну тогда мы пройдем силой. Все равно пройдем. А, они уже готовы. Так. Вот так вот. Ну-ка, ну-ка. А как вам такой поворот? Бабах, сходу. Ну-ка. Так, так, так, вот снова здесь. Готово. ну тогда возьмем звездород силой. Раз вы не хотите отдать его по-хорошему. Мы же не просто так сюда пришли. А проведем зачистку местности. Как вам такой поворот? Ну что, кто тут еще остался? Такой смелый. И на того напали. Ну, по факту это мы напали. А мы знаем себе цену. больше никого похоже зона зачищена ну что ж, отправляемся тогда rules or new rules terrible яйца next time виси конечно я тебе это обещаю скамы заливингом бара-тайм this I don't want to feel this way about anyone that I just I want to Иногда him I'd right yeah. be happy going my whole life never knowing when those times were We better get moving we've got a great hunt to mine right? Готово. Теперь у нас есть свой звездолет. Смотрите, как он выглядит. Нам нужно поговорить с дроидом. прежний мастер, приготовил твой последний мастер. не У тебя с этим нет. Он называл меня и никогда не Не то в этом для широкого и 5 Мантис Its speed and и are unmatched by other vessels of its class. You'll find methods, including your own private captains lock storing valuables. The astrogation console contains a constantly updated map of the known galaxy. Interstellar communications are accessed via the ship's holo terminal. Priority alerts that you may find useful are available from the Imperial holomed Lastly, the ship's интерком will inform your crew что вы wish to новые new orders. вопросы, мастер? Я готов к У меня есть миссия, чтобы выполнить. Время увидеть, что это корабль может сделать. Боже мой, вы меня не deactivируете. Я имею в виду, удачи. Я помню, что не могу предложить вам поддержку мастер. Frankly, my chassis couldn't withstand the distress. However, should any arise that are beneath your superior status, please do not hesitate to call upon me. I function to serve you. Whenever you are ready to depart, consult the galaxy map on your bridge, it will program the proper coordinates and activate the engines. Хороший дроид. <laughs> Провел экскурсию по кораблю где что находится, он сказал, прежний его мастер, который уже, конечно же, мертв. он называл его неприятными именами. А, Imperial Fleet Command. Так, давайте-ка все же еще осмотримся. Важных пока заданий нету, с кем побеседовать. А здесь тоже но вот вы видите этот звездолет как он отличается здесь спальная комната ну и не только тут и столик так давайте спустимся пониже и посмотрим у нас есть ремонтный остров мех и тренировочный манекен для по операциям ну, конечно же они э, для премиум для предпочитаемых игроков и тех кто играет бесплатно они доступны но а это можно хранить там О, так то есть кого-то мы сюда можем заточить даже а вот спальной комнате, ты для экипажа, видите? Вот это нижний этаж. Как вы видите, здесь выход с корабля, но мы же выходить не собираемся, так что... А там, видимо, наша спальная комната. Итак, идем на мостик. Так а тоже для связи. Итак поговорим с нашей подругой. So this is pretty priceless. There's a ton of buzz on the net about someone breaking into Fathra's place. Fathra's been throwing credits Я действительно хочу табы Знаешь, used to say I was unique for having this HoloNet link, but I have no clue how I got it. I've had this implant forever. Parents must have had me tech'd out as a baby. Who does that? Maybe they were thinking about your future. That's hard to Возможно, они думали to о, о твоём будущем. Ван, о будущем? was always encouraging me to look for my past and... Я подумал, что уличный из Маршадала, что знать? Ну, признаюсь, он прав. что-то странное. Лучшее, что вы можете сделать для старика, это выполнить его желания. Посмотрите, что вы можете узнать. Вы правы. Я должен это Я проверю. это. Спасибо. Действительно, я ценю это. Да, это очень хорошо что ты ценишь это у нас повысили видите 23 уровень то можем знаете что сделать сейчас а можно вот так посидеть смотрите сидим и смотрим на экран правда я не знаю что мы там видим но можно вообще вот от первого лица все видеть и ходить то есть смотреть до осмотреть первого... от первого лица, если так захотеть. Так, знаете, что мы сейчас еще сделаем? Взявим задание. и ты хочешь нанять меня. I've scrambled the cast 23rd and но wing but it's not enough we're forming an exclusive response squadron the Empire's fury according to your skill set I'm nominating you for squadron leader care to help our fleetrou the republic see what bouty hunters are all about wonderful hunter your call sign will be Scree. А, а, наш позывной имеет в виду. Итак, мы взяли космическую миссию, сейчас мы отправимся. Смотрите-ка. У нас есть основные миссии, но пока они подождут. Отправляемся в этот сектор, получается, в сектор хатов, в сектор картеля хатов на космическую миссию JBM Escort, отправляемся, это находится в пределах Империи Ситхов, то есть тут Империя Ситхов рекомендуется уровень улучшения корабля любой. А а это нужно купить. Перк Наследие. Приоритет транспорта личный звездолет. Что позволит нам быстро вызвать шат и отправить нас прямиком к нашему личному звездолету. Отправляемся. смотрим как это есть конечно же космические миссии как пвп главное не зацепиться а мы должны его сопровождать эскорт где мы это это и значит Убиваем их, то есть мы помогаем империи снова, сражаемся против республики. Помните эту миссию? Мы соберем новую команду, от старой нас только двое осталось, но ну, ничего. Как вам такой поворот? Выполняем за одну бонусную миссию, сбивая звездолеты. отбивая некоторые выделенные цели. бонусная миссия выполнена ура мы уже близко к, к завершению эта миссия в принципе не сложная а довольно легкая конечно, растратили почти все ракеты, но здесь мы тратить не будем, мы их уничтожили. Ну, нашего, конечно, друга повредили, главное, чтобы он выжил и, и высадился на этом имперском крейсере. Его там подлотают и починят. Все, теперь домой, наше дело сделано. можем взять еще одну миссию и сыграть. А, а, это уже операция. А, снова выполнить эту миссию. Но можем потом. Сейчас отправляемся. Смотрите-ка. Мы можем отправиться на Наршада, а потом на Балмору. Да, я думаю, мы так и поступим. Круляемся на Наршада. Welcome to Narshada, Hunter. Sleaziest place in the galaxy. Your target is the Idolon, a professional assassin with a rather scary reputation. Branding himself as the assassin who could kill absolutely anybody. For the right price, of course. Spent several years printing too. His background is a mystery, but he used to do a lot of work for the Hunt Cartel. I'd suggest looking up Gildan, a tweet who works for the cartel. Word is he hates the idolon more than just the bounty body. Oh, when you find your bounty hunter rival? Give him my best. Before you blast him to pieces. Happy hunting. Marshal. I think I, don't know, I find my way back here, just. Я не it это. Like так это дом. Ты из Наршида, оригинально? Да, я в родине, в городе. Это были какие-то меня от меня от этого. Некоторые вещи, которые должны знать. Картел Худ очень много раздается в этом месте, с оборудованием и the игр, пытаясь Криста, что я remember that Tweelak. Like. Used to be a scummy slaver. Had a bad rep, a real ruthless creep. Uh, Let's we'll... we'll hope he decides to be cooperative. We'll convince him. You have way with people. Other things might have changed while I was away. Let me track him down. Should we head to the promenade and see what Galarine has to say? Итак. Ну, сейчас выходим из звездолета. Ну, только посмотрим что-нибудь. А, это миссии командования имперского флота. Это потом. Сейчас мы что все пондедим ненужные. А, это, кстати, для звездолета. Выдаем. Так, обтекаемся. Вот он наш. Я думаю, многие знают о этой понятии звездных войнах Кстати, в новом обновлении, которое, я думаю, рано или поздно выйдет. Ну, так уже заранее скажу. Они сейчас это тестируют, потому что я готовлю видео, что уже сейчас для подписчиков говорю в конце этого видео, что я готовлю видео, где, ну, новостного видео по СВТОР, где будет рассказано о, о том, что новое обновление игры уже... Контент этого обновления тестируется на общедоступном тестовом сервере, но в стиме, если вы через стим будете, то вы сможете его загрузить, ну как отдельную игру и играть, ну, а остальные подробности будут уже в том видео. И эти тоже, которые я вам сообщил. Информация больше для подписчиков. Думаю, э, нормально. Что я немного об этом уже рассказал. Так, наша ДА контролируется одной гильдией. Которую вы видели сверху. Так, тут тоже есть иерическая миссия, но мы возьмем арку. Истории нарша, да. Нас пускадировали. Обновление к чему? You Или вы I was tasked with gathering allies on Nashadar. Hut clans, corporations, gangsters. But one man has resisted our entreaties. Ukabi is the local leader of the exchange. A galaxy-spanning criminal organizations specializing in high-tech vice. Ukabi and the exchange refuse to join us. You want me to convince this Yukabi to change his mind? We're long past that point. Exchange spends more money than most governments on spies, slicers, and scientists. Anyone they can't buy, they kidnap. They would have been valuable friends, but Akkabi drugs and tortures my messengers. We need to make an example of him. What you got in mind? I want his army decimated. His arms, cachets looted, his chemical refineries raised to the ground. I want to show a force so overwhelming that no one on Nashadar will ever deny the Empire again. If waiting, of course. Yes, probably I've taken on gangs single before. The exchange operates то есть, она будет наблюдать за этим. Итак, то есть. Она говорила о Вукабе. Это местный лидер обмена э, галактической преступной организации. Также был упомянутый картель хат нам придется воевать э, обменом на Наршада, который возглавляет Укаби. А на этом мы будем заканчивать, надеемся вам понравилось, продолжим в следующий раз.